сегодня смотрел на ютубе видео одной из женщины там она э, лилии луковицы э, ну размножает типа того я спросил у него по какой цене она говорит ну примерно там ну в среднем 100 рублей Ну зачем за 100 рублей брать когда можно вот взять луковицы за 32 рубля ну, зачем за 100 рублей Продав... покупать <смех> я что-то не понял юмора ну там можно и за 70 взять, если хотите ну, можно и за 32 взять дело ваше можно Тульпанова взять по 20 рублей вот но это кого интересует кому-то не интересно ну, до свидания мне, допустим, интересно Сегодня 30 марта, чтобы не было каких-то у вас, да, кстати, год вот там, чтобы не было сомнений, что я там что-то привираю. Вот я на сайте, вот здесь я беру по этой лилии смесь, что хорошо я считаю не один сорт а там что-то это нету и цена вот э, очень красивая значит э, что тут можно еще написать да э, только можно брать минимум по 5 штук вот по такой цене 5 штук меньше они не, не, не отправляют ну ладно вот. э, мне это как бы по 100 штук беру что-то вам еще интересно. Ну, в общем-то, все. Вот.